И всем снова здорово, ребят, с вами я, Ванек. Мы с вами продолжаем пытаться проходить и играть э, Ну, конечно, не особо как бы получается пока что Играть в GTA 4 Потому что, ну, я думаю, что эта игра очень-очень-очень хорошая Ну, нифига себе как не реализована еще. О, здорово. По-поцик Ты чё на меня идешь такой, блин? Че? Ай, need... I... привет, Роман! Это Ваня. Let's go болли. <laughs> О, здорово! Эй, мачоп! Руберто! Ромерто. Идет загрузка. The Constance Так, загрузка Успешно. вершина. Хоу бич. Так, стоп, а. Так, стопа. Как садиться в машину? Так. На парковке. Ай. Можете жать всякие разные средства. Выйти из нее и она останется там. Ну, это мы видели. Перекусить в ресторанчике или в киоске с хот-догами. А, стоп, а я не знаю, на какую клавишу это делать. Так, на Enter. Левый Shift для рывка. Так, правый. А, Т, точно, на Т же. Надо на Т. Стоп, либо... Не, наверное, э, или... Либо, короче, либо английская Т, либо русская Т. Так, управление. Так, настройки. Так, на... А, нажмите ты или зажмите-то. Не, наверное, зажмите ты Либо русскую-то, либо английскую ты Хотя, я не знаю, наверное, думаю, что английскую ты Потому что ну, игра как бы не русская. Игра, так скажем, даже американская, я бы сказал. Бы. Ну, управление. Так, настолько мыши и клавиатуры. Эм, так, присесть, удерживать. Ctrl так инверсия мыши так нет управления назад на статистику на управление настройки мыши и клавиатур настройки эм, так Пам -пам -пам. производная раскладка так Мобильники. так посмотрите назад так это пешком так текст сейчас команда x текст сейчас семья так Сесть, выйти... Сесть на Enter. Или выйти из транспортного средства на Enter. Нужно будет и на... Да, на, на, на, Escape попробовать. Сохранилось? Сохранилось, я думаю. Ладно, тогда... На, надо, надо, надо, на, на... Escape, на... Mm -hmm. Да не, нет, я не хочу, чтобы... Сох... Так, принять звонок надо, ну, будет, пускай будет на tab или... Сесть на Enter. Так, сесть, выйти из трансного средства на Enter. Ну, ладно, эм, все escape назад, эм... Эм, так, та та та, -та, -та, -та так ну, все вроде бы как, эм а не escape назад escape назад escape назад назад надо так посмотреть нужно чё, на сохранилось, сохранилась сохранилась ребятки оно сохранилось. выбил роман нику ты а не нику точно, уж ты чё делаешь шафтер Это машинка. Уйдите от милиции. Эй, ребят, это что? Это мой шафтар. Моя машинка. Так, сейчас припаркуемся немножко рядом с домиком, чтобы можно было бы эту машинку вызвать, вызвонить в любой момент. Позже, короче, после того, как пройдем эту миссию с Романом, с Ромой. Чтобы выпрыгнуть. выпрыгнуть с машины на ходу, нажмите Enter. А мне пока что не надо. Автомагистраль Броксе. Брокер Дюкс. Так, стопа. Куда мы едем? Так. А, не, мы едем уже к Роману, точно, он там на углу нас ждет. Вот здесь вот Роман нас ждет, Да. И именно на автомойке. На кар Wash. Car сервис It's you, call, It's you, call. Это твой звонок. It's your call. Сейчас, извиняюсь, ребятки, да помню я, что он там говорил, Че ты говорил, короче, Роман, Никол, да. водить умеешь, да умею, я помню, как водить, Роман, я только кое-что не могу, эм, статистику, проблем, аудиоэкран, Графика, игра, эм, эм, да блин, так, э, автосохранение, запись клипов включить, новое загрузить, графика, экран, так, я где-то нашел тут настройки, вот, голос, GPS, вот, так, быстрое сканирование, полное сканирование, так, управление, назад, статистика, назад, управление, аудио, так, громко-звуковых эффектов, звук, музыку Вывод звука, стерео, радиостанция, Jazz Nation, радио. Убавить громкость радио, микрофон в... отключить, радио, автостекание, беспосвободирование, полносквободирование. Игра. Так, загрузить новую игру, сохран... автосохранение включить, графика. Так, графика тут я же, я же поставил, вот, язык русский. Так, субтитры Почему отлично? Я же включенный вроде бы поставил. Вот и все. Вот так на это и все. Это и все. Субтитры я же включил. Cove Beach. На Enter жмем на Enter, ребятки. Я поставил так, чтобы сейчас можно было. Ну я мне можно было бы по нормальному. Не на Т ни на какую, Ни на Е ни на какую. Отвезите Романа в скорбяную скорбяную лавку Америка даже не 50-е это вроде бы а 60-е или 80-е или 70-е или 90-е чтобы уменьшить масштаб на артаре удерживать ИЧИ В Америке для всего нужны деньги Так щас ты полном устраиваться в подпольные игры, так что отъедешь мне туда, я выиграю не содержа, для отличной жизни. Ночные клубы, тёлки, буфера! Ты так выходишь проигрывать и как, успешно? Не, мне не, не транс. На героях зад любому, кто чай со мной за столом, меня прозвали чистящим. Поэтому ты можешь платить почтам и тем натуры мои полы. Бляс. Ой, смешно, нет, я чистильщик, потому что я всех всегда очищаю. Я всегда побеждаю, усек? Я, ну, конечно, чистильщик, я очень надеюсь, что твои карточные навыки лучше его против щек. да в том, что я буду на день, который должен отдать албанским негодяям. Буду надеяться, они не появятся, так? тут тоже правостороннее движение ребятки нас поставили на счет кроме что происходит не нас а меня и вообще это не важно я выиграю столько денег что смогу заплатить им раз в 10 больше и да и вообще они слабаки левосторонний Нет, правостороннее движение. Как я по тебе скучал? Слиппинг докс такого нету, как правостороннее движение вообще. Как же я по тебе скучал, дорогой, любимо правостороннее движение, бля. Вот реально, серьезно, ребят. Слиппинг докс такого нету. Нарушение правил. Дорожного движения. Гранд Авто четвертой часть потом я короче буду когда как-нибудь проходить gta-5 потом шестую часть буду проходить потом ну не знаю ник подожди где? здесь Вы пока не... я беру всех там внутри а -а -а -а. черт я чуть не забуду даю тебе свой стран мобильник мой новый номер там есть старый мобильник мой новый номер там есть Позвони мне, если на ты какие-нибудь албанцы или дерниста Бенджевином Батлером, им-то я ничего не должен. Наполеть с ними, а то я тебя знаю, не кабели. Я не знаю. Вещи в долгах Роман. Ничего не меняется. Да, одно и то же. Значит, над Радаром означает, что в телефон добавлен новые контактные данные. Так, как. Оставайтесь в машине и следите за вышибалом. Так, ну. Сядьте в машину Романа. Так. Да ёшкин-кошкин. Я вышибал, не вижу, где они. Подождите, рядом с игорным клубом. Так. А, где... А, этот... Discount Хандверс. Тут классик. а а смотреть в машине можно с помощью мыши. Ой, извините. Женщина! Вы вы, вот выбрали! Тут реально хорошее, самое лучшее место, блин, чтобы пойти. Это что, это Роман? А, это шбалы Ладно, чё, остаемся на месте какое-то время. Ой. Ну, ладно, ответить. Ай, да блин, да, Роман, ну то Так, тап, ответь на звонок, если не хотите отвечать, нажмите на бэкспейс. Не, ну, нам пока что надо Все тихо, Роман, ты как там, выигрываешь? The Прошу the тебя, city. скажи да. Не переживай, мне отвеш, словно top. я музыкальный автомат, мы в шоколаде. Ну и в смысле, ну после телефону разговор, наш куда низ, чтобы пропустить беседу. Подождите, рядом с Игорным клубом. Это с этим игорным клубом с тема, что ли? Да я тут стою уже. Ну ладно, подождем, постоим Романа подождем немножко. Рому! Роман, ты где? а а вот тут вот кто-то проезжает. Изняйсь, друг. Тебя Ром, нужно. Роман, like твои друзья-растовчики приехали. I I like... Думаю, берег в этом магазине. Значит, мы получим деньги. Подождите, реально с Горным клубом. Так. Позвоните Роману и предупредите. Так, вверх, чтобы выбрать телефон. Тап. Так. Так. Роман, Так, ну. Это списка... Подождите, рядом с горным клубом. Да позвоните, я на Enter жму. на, так, на, на. А, на... Вверх. Ну, вверх. Так. Роман, вызов. Они уже, блин, зашли нафиг. Брат, двое парней направляют в магазин, думаю, это те же баллы, о которых ты говорил. Черт, мне конец. Лучше бы тебе убираться all right, all right, оттуда. Хорошо, хорошо, иду. Иду. Роман, ну иди давай сюда. Черт, Нику, они там. Им, наверное, сказать, что я здесь. Дверка сама закрылась. Роман Белик, скоро мы найдем тебя. Помни, вышивал швалы нельзя трогать, иначе деньги, долги только увеличатся. Скорость, вези нас назад. Быстрее. Оторвитесь от вышивала, отвезит отвезите ровно на стоянку такси. Ну, оторвемся мы или не оторвемся, это им уже решать, игре. А мне... Враги обозначены красными значками. Ага. Эрп Стрит. Или Зерп. Чтобы развернуться или, или посмотреть назад, нажмите на две этих. Э, на Э. Буковку Э. Даунтаун Мидвей Сити. Ладно, брат, я стрикнул. Только на это располегче. Как в старые времена, а? Как в старые времена мне пришлось медиа с бомбами, а не с ростовщиками-бандитами. Кучка Зибаранг! Приколы по моей части! Приколы по моей части! Пробел и ручный ручной тормоз. На... Space. И направо. Чай вдвоем стрит. Либерти Сити, город свободы. Так это же Либерти Сити. Это город свободный. Они нас что, по запку, что ли, блин? По запаху или что ли? Так это же Либерти-Сити. Это город свободы, по идее. Переводится на русский так. Ай! Блин. Лепал. черт, Блин, ребятки! Ну. Тут авторитет за вождение по левой стороне не дают тебе. Вообще, авторитет тут нет, так скажем. Эй, hey, hey, oh, смотри-ка, они перепрати... you know, явно перепутали, что мы им устроим сбучку. Как думаешь, они меня видели? Конечно, them. видели, I mean, то есть... Ты довольно заметный человек, человек Роман. Рома. Зато мне бабушка любит хрен с этим коробок. Так, да, приехали, как тебе телефон? Может, когда-нибудь сможешь эм, позволить себе такую же крутую трубку, как у меня, тогда можешь сказать, а только сок надеется. До встречи, брат. И сейчас по идее должно было быть вот так авторите это из gta сан-андрес автосохранение со лот автосохранения уже содержит the code since bellix сохраненный с 5 ап апреля 23 выходить да ну enter да тогда чё сохранение да данных ну, пожалуйста не включать систему А я думал, что как в GTA San Andreas будет. Я немножко запускал эту игру. В любой момент можете сменить режим работы телефона и мелодию сигнала. Стоп! Я же пропустил поворот. Вот там, блин, ребят, я реально пропустил поворот. Н это вроде бы... Э, ночь, это вроде бы... Соус, нос. Это... Нос это вроде бы юг. Как мне кажется, по-английски. Или Н это ниту. гавк-авеню сохраним к эту тачку на себе на всегда так сори. кетовый black Кавиал. кетовый какой-то Ю, выбрать другой ракурс или капсу, когда вы в машине удержите капсуль. Ладно, капсу. А, это так даже. Едем к Роману. Едем к Ромашке. Ай! Короче, это как Sleeping Dogs. Ну, практически. GTA это... Не... Вам Об этом здесь значок над радаром. Так. Так. нажав вверх, э, доста нажав, а назад, наверх и на, наверх и на тап, на, да блин, да, ёшкин кошки ну да, сюда, на тап, на, надо на тап нажать, м эм, сообщение, м эм, так, я же не понял, что надо то было делать, на, так на, на вверх, наверх, наверное, на тап на тап. Роман, черт, нужна по, нужна помощь. А, блин, приезжай быстро в гараж. Звонит Роман. Если он не ответит, то реально значит нужна помощь. Да, мы выпад. Белика, ну вам это известно. Оставить сообщение. Черт. Рома не берет труп, поэтому значит реально нужна какая-то помощь. Наверное. Я не уверен, правда, на процентов, но нужна. Нужна, нужна, нужна, нужна. Вы позвонили Роману Белику. Оставь сообщение после сигнала. Бии. Бой без правил. Автосерс экспресс. Три крауд.